доброго дня и посмотрите какая у меня здесь красота мед в сотах дело в том что буквально недавно на рынке мы гуляли с сыном и увидели мед мед в сотах он поинтересовался, что это как и соответственно нам взяли вот такую интересную замечательную загадку природы мед потому что знаете существует мнение что мед никогда не пертится Ну это так Бес. у нас сегодня рубрика в холодильнике и мы говорим про десерты Да, мед здесь не случайно, потому что у нас сегодня ТОП-3 самых эффективных, самых вкусных, самых замечательных а, десертов, которые помогают в снижении веса. И, как вы понимаете, там будет мед. Но давайте сначала определимся, а нужны ли десерты? Вот, нужны ли десерты в снижении веса? Может быть проще с глаздовой и сердцевон, мол, знаешь, а, не будет тихо, пока оно, да... Ну да, не погоди, тихо, пока, оно тихо. Ну то есть вот я не ем десертов, да, и мне не хочется. Потому что люди говорят так, а я иногда вот кусочек, когда попал, все, не могу остановиться. Здесь есть нюансы. Вот мое мнение, как диетолога, с десертами на длинное плечо все-таки снижать вес легче. Потому что м -м, как ни крути, а когда снижаешь вес без десертов, нет-нет, но потом может произойти срыв. Поэтому все-таки есть смысл научиться снижению веса с десертами. Но тогда, как-то вот вопрос возникает: да, а что выбрать? Что выбрать? Я даю топ-3 топ десертов, которые помогают снижению веса, ну, на мой взгляд, прямо лучше всего. Итак, номер один это мед. Мед десерт, чем хорош, у него есть уникальные способности: да, не загибать, не поднимать дюжа а, в уровень инсулина. То есть, когда мы едим мед что, соответственно, сахара не скачутся, да, как у гориллы, а держится там, ну вот в каких-то примерах, показателях. А, понятно, что они поднимаются, но тем не менее. Почему это важно? Инсулин. Вот мы съели глюкозку, поднялся инсулин, ну а инсулин уже тормозит процесс снижения веса, чего бы нам как вот не надо, да? То есть мы хотим, чтобы он снижался, снижался, снижался. Поэтому здесь, почему нет? Мед будет хорош, понятно, если нет аллергии. Второй момент, чтобы я рекомендовал, это фрукты и сухофрукты. Фрукты и сухофрукты, идеальный вариант это сезонность, да, когда мы по сезону, например яблоки, ну когда у нас сезона нет, то можно использовать их в сухом виде, да, та же например курага или улюк, чем они хороши, там на м, ту сладость которая есть в этом фрукте или сухофруктах, еще есть и соответственно польза в виде витаминов и микроэлементов, чего нет например в обычном сахаре, поэтому да это тоже влияет на уровень глюкозы, инсулина и так далее, тому десятые, да. Но Плюс мы получаем еще и калий, и магний, и витамины группы В, С и так далее. Поэтому здесь все-таки это круто. Вот мое мнение, постулат, фрукты это самый худший перекус и самый лучший десерт. Вот девчонки, кто меня послушал, сейчас стройный, сейчас сохраняет вес, но ну, может быть тебе эта рекомендация тоже поможет. Ну и третий десерт, на мой взгляд, это, наверное, самый лучший вариант десертов, это ягоды. Ягоды, то, что нам подарила сама матушка природа, да, это кладезь антиоксидантов. Понятно, что ягоды по сезону, понятно, что ягоды бывают, да, без того же сахара, не всегда сладкие, но, тем не менее, это вариант выбора. Вот, к примеру, у меня в морозильнике очень часто есть ягода, брусника, например, облепиха, например, черная смородина. И я добавляю их в не горячую воду, да, делаю такой вот морсик, а с тем же, кстати, медом можно немножко разбавить, да, чтобы был вкус. И, соответственно, в прием пищи самое оно. Возникает вопрос, сколько, когда есть, да, это тоже важный момент. Но это уже тонкости, которые мы разбираем у нас в клубе, и если тебе любопытно, как это может сержать вес с вкусными десертами, то вот там ниже есть ссылка, кликни по ней. И, соответственно, будем знакомиться, будем снижать вес вкусно и с десертами. Ну а сейчас ставь лайк, если это было полезно для тебя. а Делись этим видео с друзьями, себе забери на стену, комментируй его, ну и, соответственно, подпишись на канал, это важно. Ну а же напиши, какой у тебя самый-самый-самый любимый десерт. Но если тебе интересна тема, да, допустим, жирных десертов, а что делать с тортами, что делать с конфетами, что делать с шоколадом, то дай знать об этом в комментариях. Давай сделаем на эту тему отдельное видео, потому что по большому счету и их тоже можно есть снижение веса, но есть там свои нюансы. С тобой был Андрей Никифоров, врач-диетолог, диетолог в холодильнике. Пока!